как же пафосно я начинаю это видео всем привет добро пожаловать на канал макс сегодня я вам покажу свою сделку по FitFi, открытую позицию которая приносит часа больше шести с половиной тысяч долларов и немного расскажу о тех действиях которые я делаю каждый день которые помогают мне добиваться определенных результатов это не будет знаете теория в небо или пустые слова это я вам покажу все именно на практике то что я непосредственно делаю кстати уже сделка 7000 приносит сейчас возможно уже 7200 хрена себе мы полетели а новостей еще толком не было вообще эту я более подробно вам рассказывал почему ее открывал еще в предыдущем своем видеоролике я рассказывал то что ожидал выход новостей по FitFi, потому что у них 15 августа выходит майонет в этом проекте на словах все круто но на деле нету никакого продукта есть только голые сайты там вот эти вот знаете одностраничники на тильде которые вообще максимально коряво работают и даже не верится то что у них там за плечами есть какое-то хорошее приложение но во всяком случае это мне не особо так парило мне больше интересовал тот факт то что вот 15 августа Запускается майнет 23 или там какого-то числа у нас будут Опять же ежемесячные разлоки Я такой думаю, чтобы сливать по более выгодным ценам Надо как-то поднимать цену Чтобы поднимать цену надо хорошие новости Вот собственно те самые хорошие новости Я пытался словить этот рост уже с 11 августа В прошлом видеоролике я вам показывал свою сделку То что открывал примерно по 0.10.6 Но эту сделку у меня вот в этом вот месте Выбило в безубыток, точнее у безубыток Это маленький минус Потом я уже искал точку для перезахода и, собственно, вот где-то вот в этих вот местах я, опять же, набирал эту позицию. Все выглядит здесь вообще очень шикарно. Один раз чуть бы не выбило в безубыток. Тут у меня уже стоял, кстати, ордер. Я уже думал, ну, закроют, ну, уже хрен с ним. Как бы, возможно, там никаких новостей не будет. Но вчера, знаете, я такой в телеграм-канале сижу и вижу то, что вот они публикуют то, что у нас будет 4 сундука. То есть 12, 13, 14, 15 такие это важные новости. И я так понимаю, за счет этих новостей сейчас можно будет увидеть, ну, и неплохой рост. Какая у меня цель вообще с этой сделки? Изначально я планировал закрывать на отметке в 0.16, но потом такой поразмыслил то, что у меня в целях есть закрыть сделку на 10 тысяч долларов. У меня она как бы была одна такая сделка, но я ее не показывал ни на ютубе, нигде. Сейчас это хочу все показать публично. Я заработал на одной сделке больше 10 тысяч долларов. Сегодня я вам расскажу, что это у меня вообще такой за список, потому что кто-то, возможно, впервые на моем канале и не понимает, что я тут пишу, для чего я это пишу. Поверьте, эта штука важная, которая вот благодаря этой штуке я там смог добиваться каких-то результатов. И это просто. Пачка денег тоже тут лежит не зря. Это все-таки, знаете, такая мотивация, когда ты вывел деньги, когда ты их чувствуешь, когда ты их можешь трогать. Да, вроде как, знаете, деньги это пыль, которая ничего не решает, но я уже сколько раз говорил: вот благодаря этой бумаге ты можешь каждый день хавать, ты можешь полечить человека, ты можешь делать кого-то счастливее. Хотя, вроде как, это самая обычная бумага. Это просто своеобразная мотивация, когда ты можешь иногда пощупать деньги, остальные деньги там лежат, понятное дело, в работе. А тут ты их пощупал, замотивировался. Да, круто, у тебя есть неприкасаемый запас, чуть что, ты можешь его потратить конечно не хотелось бы видеть такие ситуации но во всяком случае эта тема есть и ты знаешь у тебя есть какая-то страховка уже на руках сегодня у меня 13 августа я планировал выходить с этой сделки 14 августа не знаю мне уже морально немного сложновато сидеть потому что ты загрузил всего лишь 990 долларов сейчас ты видишь профит 7300 долларов и почему бы не закрыть и не забрать 7000 долларов но тут знаете появляется опять же такая тема как цели а цели надо выполнять я не знаю когда у меня будет еще такая возможность поэтому если эта возможность есть прямо сейчас, то почему бы ей постараться не воспользоваться. Цену гонят уже дальше, уже почти 80 баксов. Охренеть, я тут думал, сейчас до видеоролик спокойненько с вами пообщаемся. А тут сейчас я не знаю, погонят там на 0.19. Как вы знаете, я еще эту монету покупал долгосрок по 0.19 наверно. Буду просто сливать, если дадут вот на этих вот новостях 0.19, если ее просто нахрен солью в ноль потому что мне ну надоели вот эти, знаете, постоянные обещания. Вот мы сделаем, вот мы такие крутые, а по факту это такая смотришь, а ничего там крутого нету. Почему именно отметка 16.05, если вам показать по тейк то это будет 10 103 доллара. И опять же, если мы обратим внимание уже на график, тут есть такой вот важный уровень, за которым возможны стопы. Навряд ли тут стопы, конечно, уже и будут, но во всяком случае, это такая важная область, которую можно как раз таки выбить. И на этой области, вот на этих вот сносах, я планирую закрыть свою позицию. Плюс, я думаю, будут подогревать новостями. Все вполне возможно. Смотрите обязательно следующие видеоролики, потому что я вам явно не покажу в этой видосе закрытиях и так кто его знает может сейчас цена так улетит еще одной 15-минутной свечой я просто покажу как заработал 10 тысяч долларов да опять же смотрите сегодня у нас 13 августа еще новостей у нас не было по 12 августа вот видите 12 августа есть у нас новость то что это у нас будет мультичейн все вроде как круто но меня опять же говорю не особо парят новости мне важно просто закрыть в профит эту сделку со сделкой я думаю более-менее немного понятно теперь давайте расскажу вам о своем опыте что я вообще каждый день делаю в начале каждого года я всегда пишу 100 целей это те цели которые я бы хотел выполнить да ты такой читаешь я долларовый миллионер и я похудел до 75 килограмм ты садишься прям на холодную голову да не хочется писать да это лень писать знаете постановку целей можно смело сравнить с маяком море когда ты видишь маяк ты четко понимаешь куда тебе плыть и давайте вот прям наглядно все покажу вот у вас есть картинка перед глазами как вы думаете сколько было времени на часах да окей то есть вы сейчас это не понимаете сейчас вы смотрите на часы четко видите сколько там было времени на часах однако у меня появляется следующий вопрос сколько было вообще предметов на этой картинке то есть понимаете когда ваше сознание рассеивается вот на все картинки вы же не понимаете на куда вам смотреть куда вам идти а сейчас вы четко смотрите на картинку понимаете то что тут всего лишь было 5 предметов так ребята и с целями когда вы пишете себе вот эти вот цели вы просто четко понимаете ориентир я сам пишу эти цели вот 2021 год можете открыть группу вконтакте там у меня есть цели не только за 2022 год но есть на 21 на 20 Год, там что-то выполнялось, что-то не выполнялось, и всегда цели надо, знаете, стать такими завышенными. Понятно то, что иногда цели расстраивают, ты вроде ставишь цели высокие, а потом смотришь, блин, это не выполнилось, это не выполнилось. У вас должно быть всегда, вот даже из 100 целей, взяли себе 50 таких простых целей и 50 таких вот сложных. Я долларовый миллионер, цель реально сложная, но по факту выполнимая, не понимаю, правда, каким образом, но она выполнимая. Я исполнил мечту другого человека. Разве сложно исполнить мечту другого человека? Вы просто нашли знакомого, который там мечтал давно, я не знаю, просто посмотреть на какое-то озеро, съездить куда-то покупаться. Я купил книгу по саморазвитию. Да, эта цель, знаете, самая простая. Но сегодня 13 августа, 22 года, я до сих пор не купил эту книгу по саморазвитию. Вот вам и обычный список. Но когда вы видите то, что вы ставите себе галочки, когда вы видите, что вы это все отмечаете, понятно, идет все нормально. Вот, я написал 100 целей. Написать 100 целей, это уже, ребят, успех. Можно смело себе поставить то, что одна цель уже выполнена. Я написал благодарности. Я всегда пишу благодарности Типа, вот спасибо то что я добился определенных результатов возможно это глупо возможно нет я в эту штуку верю я вот и себе пишу спасибо за то что мой youtube канал развивается спасибо за то что я выгляду стройно да конечно не особо стройно но во всяком случае раз я это написал знаете я в это верю И видите есть такие вот цели и когда я отмечаю каждую свою цель я сразу ее стараюсь отметить какой-то галочкой чтобы я видел просто прогресс когда ты видишь этот самый прогресс это тебя начинает мотивировать это знаете как снежный ком ты потихоньку катишься выполняешь выполняешь Выполняешь и тебя просто уже потом прям реально мотивирует и ты просто на постоянной вот мотивации стараешься добиваться каких-то своих результатов. Понятное дело то, что не все это приходит сразу, но постепенно, когда вы можете, вот я переночевал в палатке, выполнять маленькие цели, вы понимаете просто как дойти до этой маленькой цели. Вот, например, простая цель насобирать 100 тысяч рублей. Кто-то не может даже такой суммы насобирать, но вы разделяется цели намного маленькие, Сначала 10 тысяч рублей, потом 20 и вот так постепенно копите-копите и все, бах, ваша цель выполнена. Главное в этом деле просто. Знать, куда вам идти. И это на своем примере я вам наглядно показываю. Вот, Казалось бы, я увидел закат рассвет около моря. Многие даже не видят вот этих вот самых закатов. Да я тоже ребята не думал, то что когда-то буду держать серебряную кнопку, там какие-то выполнять сложные цели. Но блин, но это как-то само собой получается. Тут главное понять вот эту вот фишку, когда ты вот осознаешь, то что вот цель вот путь, надо просто идти, все окей, тогда получается. Каждый день еще в группу вконтакте я пишу вот такие вот небольшие отчеты, это ни в коем случае не призыв подписываться на мою группу, это просто вот знаете мой личный дневник, можете завести себе личный дневник в телеграм канале, чтобы все описывать, что вы там делаете, и вот у меня разделен день на работы и финансы, разделен на жизнь, на спорт, саморазвитие. Как вы видите, день у меня практически, грубо говоря, ушел 0 на четверочку, потому что тут не было спорта, не было жизни, а что такое жизнь, это отдых с близким тебе человеком, помочь кому-то, где-то прогуляться, что-то интересное узнать. Вот, ребята, настоящая жизнь. Поэтому я эти штуки ценю. И если у меня как бы хотя бы одна плашка из этого всего выпадает, у меня дозрение становится как бы неполноценным. Знаете? Вот. Да, поработал, но жизнь в этом дне практически ноль. А значит и существование, как по мне, ноль. Тут я написал то, что я начал работать над своим проектом. Да, на самом деле, ребят, я начал работать на более таким серьезным проектом. Уже заказал э, дизайнер, разработчика. То есть мы уже будем работать над проектом MBS Crypto Поэтому можете следить за сайтом mbox.ru Там, возможно, будут появляться какие-то новые фишки, новые обновления Я думаю, этот проект будет многим интересен Поэтому буду тоже ждать вашей поддержки на ранней его стадии Да, поэтому мы тихо будем развивать этот проект Посмотрим, что из этого всего получится Я, правда, не помню, чтобы у меня было такое вообще в целях на 2022 год Но тоже, знаете, когда ты достиг определенного уровня Тебе хочется как-то развиваться дальше, делать что-то новое Это, Знаете, вот как ты развился, там начинает получать тысячу, 2000 долларов мне тут не особо как бы даже деньги важны, мне больше важно создать какие-то продукты. Я не знаю, хочется масштабирования, что-то такого вот, знаете, серьезное, потому что кто-то строит компании, кто-то делает какие-то крупные бизнесы. Почему я не могу быть тем человеком, который построит вот что-то такое серьезное, что-то такое масштабное. Но ну, а потом, когда ты уже построил какую-то масштабную империю, понятно, тебе уже и параллельно будут капать деньги. Я ж тоже, когда заводил YouTube канал, я не знал, какие будут источники дохода. Но параллельно, когда ты делаешь полезности, начинают прилетать всякие плюшки. Дальше каждый день я вот вам уже сказал отчитываясь вот от своего мне то есть пишу что я делаю, если день у меня полностью жизнью, со спортом, понятно это будет хороший день, были у нас такие дни, не думайте, то, что там каждый день у меня плохой жизнь, вот порыбачил на озере, приготовил картошку с грибами, встретился с другом, даже покормить уток, это ребята настоящая жизнь и погреться у костра, поэтому я каждый день стараюсь делать такие отчеты, и когда вот у меня на самом деле день 10 из 10, я понимаю то, что день прожит не зря, но когда у меня оценка дня падает ниже 10 я понимаю то что нужно что то менять потому что день становится неполноценным это не та жизнь в которой я хочу жить поэтому это своеобразного рода опять же, ребята, такой пинок под зад да, конечно, бывает иногда, знаете, даже лень писать эти отчеты, я видел много ребят, которые начинали писать отчеты, уже через месяц сламывались, э, закидывали вот в этом вот, ребята, и, наверное, ключ, когда ты постоянно просто делаешь вот эти вот действия, постоянно пишешь эти отчеты я эти отчеты уже пишу, наверное, больше года, где-то примерно 600 дней, точно уже даже не скажу, но хочу писать это до конца своей жизни, чтобы осталась полностью моя история, чтобы я понимал, что я свою жизнь прожил вообще не зря, возможно, я потом перейду на какой-то другой формат, возможно буду как-то писать это в каких-то заметках, не знаю, но такой формат ведения жизни мне нравится в том плане, что я осознанно проживаю эту жизнь, и когда ты пишешь отчет, садишься его писать, ты понимаешь, что ты делал конкретно, что тебе не нравилось, что тебе нравилось, ты описываешь, и на следующий день пытаешься этого всего избежать, если был какой-то нюанс, ты такой, а вот, надо этот нюанс запомнить, чтобы завтра на этот день уже на этих грабли не наступать, в общем, ребята, все по моему саморазвитию, делаю я это каждый день, путь к целям я уже вам расскажу сказал, если сложно разбиваем на несколько маленьких частей, то же самое, что и набрать там 100 тысяч подписчиков на ютубе, просто ставите себе цель сначала набрать 100 человек, потом 200, 500, 1000, 2000, тысяч 20 и так вот пошло полетело. По данной сделке рассказывать ребят больше нечего, смотрите наверное в следующих видеороликах уже обзора по этой сделке, я надеюсь конечно то, что она закроется в плюс 10 тысяч долларов, очень бы хотелось в это верить. Сегодня опять же напомню 13 августа и как мы видим пока еще новостей не было, я надеюсь то, что выйдет сейчас новости на новости прям за ту прям вообще и моя цель быстро ре реализуется. Это не факт, близко даже не факт, надо просто наверное, наблюдать, но как мы знаем, покупая на слухах, продавай на новостях, я это собственно и делаю. Покупал на слухах то, что должен запускаться майонет, все дела, а вот на новостях я уже буду разгружаться, это как по мне э, правильная такая вещь в среднесрочных каких-то сделках. Всем ребят, большое спасибо за просмотр, если видео вам понравилось, не забудьте поставить на него лайк, подписаться на канал, написать что-нибудь интересное в комментариях и таких видосов будет вы Ходить намного больше всем удачи всем профита всем счастья мира добра и всем пока